Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы отправимся в магазин метро и посмотрим, какие цены нам уготовил этот магазин. Как вы все знаете, цены сейчас интересуют многих во многих странах. И мы посмотрим, что есть в нашем магазине метро. Вот. Ну все, мы пошли в магазин. И сейчас посмотрим, что там на самом деле происходит. Хоть за клиенты. Хоть за клиенты. И мы пошли. Хорошо. Так. Добрый день. Одно по очень требовали. Благодаря много. Поехали. Всего один лев нужно положить в тележку. Мы уже едем. Да, вот такой у нас вид. Так, ну что, вот у нас сплошные скидки. Стулья. Такая люлечка. Можно кататься. Ой, наверное, нельзя на ней сидеть. А то я, эту люльку погромозилась она может быть левиша это не выдерживает может там просто так собрали ее для вида да. вот такая масочка вот стол то есть стул ну, лопатка, надо было купить. лопатка у меня вроде бы сейчас есть вот топорик симпатичный да топорик, да, да а у него тоже нет крышечки для лезвия у него вот это все вместе эта крышечка так ты же не будешь с ним ходить да, в то... да? именно так а -а -а. Да, 119 лева для тех, кто ведет весенние полевые работы посмотри а -а -а, какая ну, цапочка дизайнерская, дизайнерская цапочка, <свят> <свят> цапочка. Ой, супер вообще да и тут целый набор а такая стоит вот 13 лево смотри вот такие смотри эти самые а, можно О, обновить дизайн супер для тех кто хочет красиво вести весенние полевые работы леску для косачки вот такие симпатичные смотри вот это желтая она стоит 185 лева. Так, ну ладно, короче, вот такие вот у нас тут штуки. А вот такой, вот это как у Коли. Вот, вот эта электрическая косачка стоит всего 53 лево, 54. Так, ну это, я думаю, не очень интересно. Надо интересно всем, сколько стоят продукты, а не сколько стоят приборы. Вот праздничные всякие киксики к Пасхе. Так, ну что, 13 самый распространенный итальянский кейк. У кого-то еще есть такой по 11 маленький. Вот такой вот. Еще такой. А, вот еще такой есть, по 17. Такой общий вид. Ну, так, а нам интересны батарейки и аккумуляторы. Ну, тут ценники хорошо видно. тебе самые разные. Холодильники. Вот холодильник вирпул Ну какой классный! 459 лева Так, автомобильный. оттенчик. Вот, Уиски. Валентаймс. 16,49. Наверное, вот это. Так, Абсолют водки. Абсолют. Да, Абсолют водка. 14,99 девять и тут у нас просто завались виски, водки, всякие разные. Хотя, мне кажется, все-таки как-то немножко пустовато. Как-то раньше, мне казалось, было больше То всего спиртного. Вот крам, Популярный балканский виски. Вот стоит 0,7. 13,39. Но есть и литровый. Вот там внизу. 13. А, он вообще на скидке 12. Литровый. 12. Так. Вот еще тут разнообразие. Так. Вот это бира. То есть пиво. Бургаска светла. 2 литра 1,79. А если берешь упаковку, то 10,74 за упаковку. И за литр будет 0,9. Да, вот уза, греческая уза, водка. Одна штучка 12,49. Ну, естественно, если берешь 6, то 9,79. Мастика пещера, вот это, это болгарская. 11,75. 07 вот это мастика Карнабат. тоже лечебная считается 1079 перинская 096 за один брой 12 штук 1152 так вот это перинская 12 штук 1134 ханьйкин тоже есть во всех упаковках Стелла Артуа 1,85 за один штук. Шуменское пиво, 0,89. Тоже упаковками продаются. Литр 10,68. Каменницы разные упаковки. Так вот, вода. 11 литров, 2,89, так что бери две бутылки как минимум. Сегодня тут на скидках она вода. А здесь удобнее можно взять. вот. А, 6 на 1,8, 3,98. Здесь проблема. Вода в очень мягких бутылках, просто невозможно ее брать в руку. Поэтому выбираем воду по твердости бутылки. Вот здесь хорошо. Под... А, вот горнобаня баня Так, Горнобаня. Горнобаня Баня 0,79 стоит один брой. Вот. Вот Горна нормальная. Посмотри. У нее бутылка нормальная. Самая хорошая Ленинград у нас теперь получается. 0,65 за одну бутылку. Кока-Колу все знают, поэтому 1,25 на за маленькую Кока-Колу. Тут разные у нас кока колы вот здесь вот фанта а это смотри яблоко фрисан что-то газированные напитки но мы такие не пьем поэтому интересно так памперсы вот там циники на памперс так любимые чипсы лотто у нас и поэтому мы такие тем лотта и у них есть такой 1,14 ценник, 1 лев. Это просто маленький, да? Нет. Они как-то похудели. По похудели. Да, по весу немножко похудели. Так, сейчас посмотрим вино. У нас с тобой все, все покупки вокруг вино, вода. Ну, вот наша любимая каторжина. Шивал 8. но кстати, катаржина не подорожала в бутылке. Но на скидке она вся 8. Вот здесь на скидке сшивал И здесь вот 8,78. Это маврут Это маврут Но это вот из того вина, который мы пьем. А остальное, ну, все другие пьют разные. Да, да. все. Так что бери, мне нравится, это цена хорошая. Ну такие цены, 7, вот цикл 7, вот есть розовые вина, тоже большой выбор. Алкоголь в Болгарии очень недорогой, поэтому здесь отдыхать приятно, всегда можно спокойно пить винцо. А это какое получается, 19,99, 3 литра, да? Да. 15,98, но здесь 2 литра. То есть, это такой же, как ты брал, да, вот ту? Ну, давай эту возьму. Она более экономичная, эта упаковка. Вроде так разницы не чувствуется, да? Нет, это лучше. Да? Ну, давай. Ну, и вот такие же вкусные. Очень много вина стоит на скидках. Вот, пожалуйста, вот это вино тоже. Смотри, Before и After. Вот тоже видишь, какой интересный дизайн. Да. Минков Браверс. Это Минков, это, наверное, болгарская. Три литра, тоже такая же, примерно, цена. И интересный дизайн коробки очень. Ну, тут много интересного. В принципе, вот розовая катаржина, вот это в красных коробках, тоже по 16. Но это маленькая коробочка, 2 литра. А вот... Да, Мизак тоже розовая. Но мы розовые не пьем, поэтому... В принципе, вот на лето очень хорошо пить розовые вина, белые. Да, сейчас очень хороший выбор вина, но сейчас не сезон. Да, вот это белые вина пошли. Мизекшар данные 1999 3 литра. Шебал, катаржина тоже белое вино. Ну, тоже 16. Каторжина двухлитровая, вся по 16 примерно. Ну, вообще богатый выбор вообще, очень вин. В этом плане Балкарима просто чудесная страна. Здесь вида вкусные и дешевые. Здесь вообще все вино такое вкусное. Шардоне, да. Так это тоже торгующий. У нас получилась экскурсия по алкогольному отделу метро. Шампанское кому надо. 13,99. Меонет. брют. Да. Но мы не пьем шампанские. У меня от них болит голова. Хороший шампанский. Кто хочет, вот у ценники. Можно посмотреть. Слушай, я нашла Дон Перегион. Ты смеялся? Вот, смотри. Вот Дон Перегион. Пожалуйста, 407 лев. Может, подержимся за Дон Перегион? И всего 400 лева, 200 евро. Ерунда. жена тоже типа шампанского игристая. Но стоит всего 18 лет. Не надо пить донпереньон. Вообще не надо пить это, верно? Так, вот мы пришли. Это у нас мука. Вот это мука. Упаковка. 1 килограмм стоит 1,69. Вот майонез Хайнц Классик 4,38 стоит. Вот такие баночки. Варенье из черники. пятьдесят 3,59. Кетчуп, вот кетчуп, 2,69, вот белый сахар, пожалуйста, 3,59, вот он, а вот 10 штук по килограмму, 119,80, ну вот всякие нутелла. сладости, нутелла, 12,49, какие-то у нас новые, новые банки, какие-то нутелла, они видишь только коробка, а сами какие-то пластики. А вот ну, тело в ведерках. Ничего себе. 45,98. Я бы лучше взяла, наверное, клубничку. Ой, вишня же есть такая. Лучше в Симу. Вот в Симу. А Симу насколько экстра вишня? Пять восемнадцать. Сгущенка вот. Так, ну, почем запасаем? По 7,49. У огромные банки. 50, 50, килограмм. килограмм. Специально смотрю масло. Есть оливковое в больших банках. Но очень дорогое. 70 левое, да, у нас? Вот это, вот это 65. А вот эти банки по 70. А, ну, есть вот 3 литра по 42 вон там. А семьдесят это э, 5 литров. Ну вот есть разное. Обычное масло. Да, да, да. Сол... Студенок прессованного солнечного ойла. Ну 9,38. Что-то да, какое-то дорогое. Экстравая. А вот здесь вот сколько пальмового-то масла. А вот салатное масло кулинарное. 28 левое. Ну, в общем, вот здесь вот большие упаковки. Mm -hmm. Не, ну выбора большого нету, у других вообще масла нет. А у нас выбора просто нет. 64,90 – это что? Ну, это в коробке, да. Да, в коробке 15. Mm -hmm. а, вот, mm -hmm. а вот одна mm -hmm. 5,69. Mm -hmm. А раньше мы брали по два, по три лево. Ну, а сейчас по шесть, 5,69. Ну, ничего страшного. Mm -hmm. да. Ну, так что у нас масло завалилось. У меня есть запасная бутылка. Одна? Одна. И ты спокойно так говоришь? А что? Так надо хватать? Нет. Главное, что оно есть. То есть нужно по этой цене брать упаковку. Ну ладно, возьми одну. А сколько? 1,25? А вот можно вот такой вот взять мешок. Посмотри. То есть если вы хотите вот так запасаться, 25 килограмм. 31 лев. Ну, еще общем, есть. Тунец. Тунец, вот. 1,99, да? Так, тортики 12,99, вот такие симпатичные. Тут Колбаски 10,50. 11,89. Это... Вот это вот свинское бонфиле может взять. Так надо позвонить, чтобы он пришел в холоде. Сейчас моя камера за заглючит. Огнишка, 27. Почемка для паштета. 6,99. так. 10. Вот эти. Ой, какие большие. Так, вот эти бедрышки. Тоже. 9,98. Так, там холодно. Да. да. Я взял одну, но у него есть недостаток, а но до 2 мая. за 5.69 ты взял, да? Угу. Ну, здесь есть вон такие огромные упаковки, за 8, за 13. Ну, в общем, тут много всякого добра. Так, посмотри, сколько процент у него масла. И тогда будет ясно, маргаринчик или масло. Может, да, посмотреть. 82 процента я всегда беру, а здесь Вот, это масло. Сосиски. Вот тут всякие сосиски, сардельки, сосиски. Вот эти 7,99, ну это что, это килограмм. Ну, в общем, голодом не останемся. Очень много всего. Копченые курочки. Сколько стоит копченая курочка? Не знаю, 6, да? Что-то трудно мне читать, цените, если внизу. Так, венская шинка 1298 в нарезке. Да, вот такие вот коры Тесто, это забанится. Фирменное болгарское блюдо банится. И вот эти можно купить коры, положить туда сирену, и будет очень вкусно. Или э, тыкову. С тыковой очень я люблю. Ну, в общем, это такое специ... специальное болгарское блюдо. Да, кстати, эти кра крашеные да. яйца. Да, и в Германии ну, точно так же продаются. Но я хочу сама, у меня краска есть. Просто мне нужны белые яйца. Вот есть тут... Ой, вообще, мне так и не покрасить будет. Конечно. А я тоже хочу как-то поучаствовать. Во, белые, давай-ка возьмем белые яйца, с ума сойти. Ой, чудненькие, беленькие. Ну ничего. А это 6 броев, 6 штук яйца, 365. Болгарская, да. Ну всякое масло, в общем, есть тут. От 8 лево до как бы 8 лево это что? 250 грамм млеков и лихидр, 99,8%, то есть это какое-то вообще супермасло. А есть просто масло 82%, вот как эти президенты за 6,49, в зависимости от веса пачка масла. Так вот, яйца какушки 30 штук, 8,69. Вот видишь. Вот они, где беленькие яйца. Бели по 1369. Всякие колбаски, колбаски, колбаски. Так, вот эта сметана 2,99. Это моя любимая сметана. Хорошо, я люблю всегда вот это маленькое по 1,58. Потому что оно не скиснет, пока я его пользуюсь. Вообще молока много. Да? Где-то 2 с лишним, 2,80, 2,39. Вот такую я беру. Она побольше, она такая средняя, да. И 0,98 она стоит. Так, вот по 0,65 маленькие бутылочки, побольше по 0,98. Так, вот все, пошли. Мы сейчас возьмем кислотном мляко. Наша тележка наполняется неумолимо. Если ты возьмешь за 3 штуки 1,49, а за 12 1,42. Но 12 я не хочу. А тут вот большой выбор. Вот это вот на баба 2 процента, 1,49. То есть тут от жирности зависит цена. Ну и тут вот везде тоже вели. Ну кому что нравится. Мы берем на бабу кисто-намляка. Так, это сыр дорогой и ментально 23,48. Гаода 13. Да, тут много нарезки с собой. Так, вот Филадельфия мы берем 4,03. Это за 6 штук. 4,28. Так, вот этот кот за 2,39. Он даже подешевел. Даже один раз был больше трех. Но тут очень много. Теперь Филадельфия 3,38. Олимпус 2,99. А, вот наш Маджаро. Маджаров 27,59. Так, вот тут сирина болгарская. Но мы покупаем на развес обычно. Это 17,53. Это типа брынза. Вот это сирина на баба 14,48. Это типа брынза. Мягкий сыр. Маджаров тоже. девяносто 18,98. Есть вот в таких больших ведрах сирена от коровимлявка. 8 килограмм 67, 87 Рыба, рыба, рыба. Я хотела какой-нибудь кусок красной рыбы взять, чтобы суп сварить. Из этой головы прекрасный выбор. Миди, новозеландские миди, черуп. 22,99, но ну, я такие не хочу Я лучше потом свои возьмем Из нашей медийной фирмы. Это вот смотри, какие замороженные Осьминоги 89-99. 89,99 а, Осьминоги А, а. Да, да, а вот там нарезан Осьминог, везде. да А вот целый осьминог Замороженный 3899, ну да, но мы это не покупаем. Кальмарчик. 1268. Так, все, зелен смотрим. Цены на картошку. Бэби картошка 5,99. Это вот такая беби. Нет, ты такой не возьму. Еще рано вот такая есть картошка. ну вообще 500 грамм полкило. 350 3,35 джинджи 5,99 джинджи так, чеснок такая упаковка 2,99 так так, а вот хочу 2,40 грамм Вроде-то цена. 3,49, что ли? Это 3,49. Так. Сейчас не пойдем. Поищем морковки. А, вот морковки. Я чувал 10 килограмм. 11,40. Не, нам это не подходит. Так, 2,48. Так, перцы, помидоры, салата. Салаты салата 1,49 так, лимон 1,99 килограмм лимонная 8,99 тележка грейпфрут 1,79 ананас чудесный 5,99 за штуку вот можно такое Шикарно. Зим называется стафиды. Земля называют мастафида. Да? Все. Да, 8,99 килограмм Мелкие упаковки, они как-то кажутся иногда почище. 2,48 160 грамм Вот у нас авокадо. 3,49. Вот такие авокадо. Яблокода. Так, это яблоко. Ладно, превосходно. Теперь смотрим. Салаты 5,50. Магданус вот, 1,19. Вот здесь есть такой кулич тоже. Видишь, он, а он какой? Вот какой. Сейчас, смотри, симпатичный. Прямо весь в изюме. Угу. Да. Вот она. Я думаю, что это 2,59. Это сельский ржаных хлеб. Так, вот этот мы любим. А ценник у него? 1,64. 2,29 белый. Вот 1,45 есть. Так, вот макаронные изделия. 4,78. Вот такие макароны. Вот такие. Спагетти. Запас. Мне кажется, у нас много макарон. Такие. 4,79. 4,79. Вот такие пружинки 2,75. Вот такие подешевле 2,99. Эти 2,99. Хотя не все итальянские, по-моему. Ой, уже сколько всяких макарон. Это чеченица. Вот такая леща 4,69. Такой рис 2,59 стоит. 3,68, но это не тот, который мы покупаем. Мателло 5,6 шестьсот вот одиннадцать с лимоном, 11,48 сорок с визином. Так, ну мы всякие шоколады, шоколады, шоколада, кофе. 47,99 за одну штуку. или капсулы 13,99. 8,78. капсулы ловаться разные, мы такие не берем, но здесь 11,29. двадцать так, вот кофе, кофе, кофе. Мерсити. 6,49. Клиндор. 16,79. Вот такие рафаэлки. 4,99. 50. Так, Ну все, мы закончили закупки. И сейчас пойдем на касса Здесь нам нужна дневная карта за позоровами. Мы будем по ней платить. Потому что у нас нет нормальной карты. Так, ну мы на кассе.